«Ну кто же так работает, а? Кто же так работает? Ты смотри, сколько пропускаешь, а? Ну-ка подвинься, дай батька тебе сейчас покажет, как надо работать!» Та-дам! Ну что ж, всем добра, ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает знакомить тебя с игрушечкой Myth of Empires и рассказывать тебе о самых важных и актуальных моментах по этой игре. Ну и в рамках сегодняшнего выпуска спешу поделиться с тобой такой информацией, как автоматизация своего собственного фермерского участка. Ты не знал? А такое есть. Пойдем, я тебе покажу, как и что правильно делать надо. Ну и о базовых основах, как заниматься правильно фермерским хозяйством, я рассказывал в прошлом своем видео. Переходи, пожалуйста, в плейлист. Все, ты там найдешь и даже больше. Для того, чтобы автоматизировать свой собственный фермерский участок, тебе потребуется в первую очередь набить необходимый уровень. Ну и сразу же хочу отметить тот факт, что вот такие вот маленькие грядочки, или они еще называются грубые пластыри, автоматизировать, к сожалению, на данный момент записи этого видео у тебя не получится. Возможно, в ближайшем будущем разработчики завезут такую возможность прикреплять сюда каких-нибудь рабов, но пока что такой функции в игре нет. Автоматизировать лишь можно только вот такие вот большие а, поля. Ну, как я уже и говорил, давай посмотрим с тобой, какой же нам необходимо набрать уровень для того, чтобы у нас открылась возможность автоматизации. Ну, во-первых, самой первичной автоматизации поля, которая нам откроется, это будет являться полив вашего поля. Для этого потребуется колодец, который открывается только лишь на 34 уровне твоего персонажа и не меньше. Крафтится он из твердой древесины, медных слитков, а вина, то есть это какая-то улучшенная веревка. Окно для глиняных проемов. Такой здесь перевод. Это просто-напросто глина, собираемая возле рек. И флагстоун. Это специальный камень, который можно а, путем обжика получить в определенной печечке. Если ты вдруг не в курсе, я тебе сейчас это все дело продемонстрирую. Пошли. Да, вот этот самый материал, флакстон можно получить вот в этой вот печечке. с уровня 20 по-моему, он уже будет тебе а, доступен. Делается он достаточно просто. Нужен булыжник и нужен песок. Соответственно, нужны дровишки. В печку подкидывай и айда пошел штамповать ну и после того когда у тебя будут все совершенно компоненты подходишь к скамейке архитектора и ищешь здесь а, нужную тебе построечку. В данном случае нас интересует колодец. Да, и вот тут он, собственно говоря, крафтится, заказывается. А, по времени крафта займет где-то около, наверное, полчаса. А может быть и меньше, я уже, если честно, не помню. Ну и после того, как ты все скрафтил, можешь смел смело выдвигаться на твою плантацию. Да, тебе потребуется вот такое вот большое а, поле. Как его найти и как его, значит, заприватить, я говорил в прошлых своих видосиках. Гайдов на канале у меня достаточно, поэтому переходи смело в плейлист по этой игрушечке и ты там найдешь много нужной годной информации да ну и например мы нашли такое поле мы его значит отчистили от бандитов да тут у нас бывает очень много бандитов которые его охраняют и смотри как правильно нужно устанавливать колодец в общем устанавливать колодец нужно ровно так как ты сейчас видишь у меня для чего это требуется а, у колодца если ты зайдешь в его инвентарь ты можешь найти вот такую вот вкладочку как показать диапазон орошения скважины если ты нажмешь то как как ты можешь наблюдать данная Наш, наш тобой колодец охватывает совершенно всю территорию, совершенно все поля. А это значит, что когда у нас будет на нашем колодце работать наемный рабочий, наш колодец будет орошать совершенно все поля. Если же ты поставишь колодец где-нибудь сбоку, вот с этой стороны, или же с той стороны, то у тебя какие-то поля будут вне зоны действия вот этого вот кружка. Поэтому устанавливай его строго по центру, здесь тоже есть такая возможность. По-моему, вот в этом месте можно установить колодец, вот в этом месте можно установить колодец. Колодец, а лучше всего поставить его вот так, как ты сейчас видишь у меня И тогда все твои поля будут орошаться После установки колодца к нему надо будет прикрепить обязательно а, раба Но не просто его прикрепить, да, вот как сейчас у меня он вроде прикреплен, но он не работает Для того, чтобы твой колодец работал правильно, необходимо зайти в инвентарь этого колодца И вот сюда, в эту вкладочку, положить любого практически корма Пускай это будет саранча, потому что мне не жалко, да, и мои работники всегда и хорошо работают на э, жареный соч Саранче. Вот, смотрите, работник попер а, делать свою работу. И как мы можем наблюдать, вот где у нас сейчас меньше всего? Нет, у меня везде, смотрите, а, влажность максимальная, а потому у нас не видно, что идет прогресс. Здесь тоже, кстати говоря, максимальная. Но, верь мне на слово, что называется, да, все твои поля, при том, когда у тебя будет прикреплен работник, и он будет именно работать, они будут орошаться в автоматическом а, режиме. Когда у тебя будут здесь посеяны культуры, твои поля тоже будут а рошаться потихонечку восстанавливая нужную влагу. Ну что касательно полива, это понятно, разобрались, да. Следующую основную сложность вызовет, конечно же, обработка твоих грядок. Ну и обработка грядок заключается в том, чтобы повысить пористость почвы. Мы можем весь день, вот так вот, бодро и задорно махать мотыгой, но пористость наша будет подниматься очень-очень. Медленно. Это, конечно, интересное и увлекательное занятие, но, конечно, со временем, когда ты, знаешь, проведешь несколько часов за этим утомительным делом, тебе поднадоест и у тебя возникнет и мысль. А как же автоматизировать все это хозяйство? Не буду же я постоянно махать вот этой самой мотыгой, да, даже будучи я опытным, профессиональным фермером. Начнем с того, что к каждой грядке можно будет также прикрепить наемного работника Но есть одно большое но Вначале, когда только ты завладеешь этим полем и не достигнешь определенного уровня развития Прикреплять рабов, к сожалению, к грядкам для того, чтобы повысить их пористость не получится А вот когда это получится, давай я тебе сейчас продемонстрирую Чтобы это в деталях все отследить, давай с тобой зайдем во вкладочку «Чертежи» И пройдемся немножечко подальше по ветке нашего развития а почему именно подальше? Да потому что только на 38 уровне, не меньше и не ниже, ты сможешь открыть такую дополнительную постройку, как простые щиты она называется. В чем ее смысл? Давай мы с тобой сейчас Посмотрим. Вот на этом поле, да, на котором ты будешь находиться, они все практически идентичны. А помимо вот этих грядок, есть еще и одно очень увлекательное место. Называется это простые щиты. Ну или же будет называться она просто-напросто как склад. Да, такая, знаешь, будет клеточка, а, типа склада, куда можно складывать что-либо. Подойдя к ней, нажав на нее, вот здесь, вот в этом слоте, ты увидишь апгрейд. Но апгрейд будет только тогда, прошу обратить твое внимание, когда ты достигнешь 30 восьмого уровня и в твоих чертежах откроется вот эта вот построечка не раньше имей это в виду если вдруг ты не достиг 38 уровня у тебя этой Фишки не будет, и здесь у тебя будет вот так же пусто, как сейчас у меня. Поэтому тебе нужен 38 уровень, чтобы открыть эту фишечку. После того, как ты ее откроешь, тебе нужно будет просто-напросто построить здесь вот этот самый а, простой а, щит, ну или же навес, ну или как это называется, не знаю. В общем, апгрейд поля твоего сделать. После того, как ты сделаешь апгрейд поля, а делается он из достаточно доступных материалов, я думаю, ты их легко найдешь, а, у тебя на твоих полях откроются вот такие вот дополнительные а, контейнеры. Они еще называются рабочие места и вот как раз таки уже к этим рабочим местам мы и сможем прикреплять наших фермеров работяг ну лишь наемных рабочих кстати говоря гайд по которым как правильно нанимать наемных рабочих я делал в прошлом своем выпуске переходи в плейлист там ты найдешь много актуальной информации по этой игре ну что ж допустим есть у нас наймит вот он здесь стоит у нас давайте мы сейчас отдадим ему а, приказ как мы видим пористость этого поля у нас находится на нуле во первых в руки нашего наймита надо дать мат Мотыгу, иначе, чем он будет обрабатывать наше поле? Давайте вот сюда ему в слот положим мотыгу. Все. Он у нас, как говорится, по максимуму экипирован. Но не забывайте про то, что тут нужна будет также а, еда. Для того, чтобы его прикрепить к какой-то определенной площадке, нужно подойти вот к этому вот ящику. Не к полю к самому, а вот к этому ящику. И эти ящики есть практически на каждой грядке. Подходим к ящику. Также зажимаем Е. И теперь можно поставить сюда рабочего. При, приглашаем сюда нашего Намита. Он сидит. Почему сидит? потому что у него еды здесь нет. Также в этот ящик можно положить необходимое количество э, еды. Давайте, ребят, тоже ему сюда старанчи закинем и посмотрим, как у нас пойдет процесс. Вуаля, друзья, наш с вами наймит, наш с вами наемник начал работать и давай посмотрим на пористость. Пористость земли постепенно повышается, а тебе все, что нужно будет делать, так это просто подходить вот сюда и закидывать необходимую пищу. Как ты можешь наблюдать, когда наше поле созреет, э, в этой коробочке будут появляться необходимые ресурсы. В данном случае наш с вами работник собирает высококачественную пшеницу семена еще пшеницу и так далее то есть со временем вот эта вся культура которая здесь растет она окажется вот видишь он сейчас сбор производит она окажется вот тут вот в ящичке и тебе ничего практически а, не нужно будет делать всю работу за тебя будут делать вот эти вот наемные работники если ты хочешь по максимуму выжимать с этого поля и без минимального твоего участия то можно к каждой грядке поставить такого рабочего и у тебя рабочие будут дельно и ношно заниматься своей любимым делом, а ты будешь заниматься с теми делами, которые присущи только тебе. Ну что ж, вот такая у нас автоматизация своих полей существует уже на более поздних этапах развития твоего персонажа. Я надеюсь, информация для тебя была полезной, а если же ты считаешь, что братишка Скрэч чего-то недорассказал, чего-то не сказал, то, пожалуйста, поругай его в комментариях, напиши, мол, типа, ты чё, братишка Скрэч, давай уже что нибудь расскажи вот про то, про то и вот про то, ты же не рассказал, что ж ты такой негодяй. Конечно же, я, ребятки, исправлюсь, в следующем видео я дополню недостающую конструктивную информацию по этому поводу ну что ж продолжайте играть только в самые крутые топовые игры приятного всем геймплея еще обязательно увидимся и услышимся продолжение конечно же следует